Мебельная компания «Вардек», расположенная под Санкт-Петербургом, является современным автоматизированным производством корпусной мебели и кухонных гарнитуров. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на мебельном рынке России. После запуска нового завода в 2019 году компания придерживается тенденции по модернизации производства. Выбрав в качестве стратегии постоянное улучшение качества за счет модернизации оборудования и инвестирования в основные производственные фонды, компания выпускает мебель по индивидуальным заказам в условиях высотехнологичного автоматизированного производства. Прибыль в бизнесе приходит от покупателей, которые восторгаются нашим продуктом и которые приводят к нам своих друзей. Завод оснащен передовым европейским оборудованием, которое позволяет выпускать большие объемы продукции высокого качества в короткие сроки. В 2021 году был установлен новый автоматический склад модула и закуплен раскроечный центр шиллинг. Этот склад-автомат способен хранить широкий ассортимент, позволяя сократить площадь склада в два раза. Данное обновление производства напрямую влияет на себестоимость и цену конечного продукта. Теперь постоянное наличие декоров выросло с 50 до 150 вариантов. Эргономичное управление делает склад безопаснее для персонала. Важнейшей предпосылкой успешной работы по качеству является подготовка и обучение персонала. Цель таких мероприятий повышение компетенции сотрудников, снижение уровня дефектности нашей продукции. Также в 2021 году был запущен раскроечный центр с ЧПУ предназначенные для раскроя пакета облицованных или необлицованных плит ДСП, МДФ, ДВП в автоматическом режиме с помощью запрограммированной карты раскроя. В наших планах увеличивать на 20 декоров каждый месяц и в первом квартале 2022 года выйти их 190 штук. Беря на себя обязательства перед партнерами по срокам производства и поставкам готовой продукции, на заводе организована дублирующая линия в виде двухстороннего кромкооблицовочного станка. Таким образом, даже возможные неполадки на основной линии не отражаются на сроках производства и графике поставок благодаря дублирующей линии. Высококачественная и точная присадка изделий из плитного материала LDSP-MDF производится на сверлильно-присадочном обрабатывающем центре с ЧПУ. Сверлильно-присадочный станок Позволяет производить нестандартные изделия, небольшие партии заготовок. Осуществлять гибкое производство точно в срок. Тотальная автоматизация производственных процессов, которая предусматривает маркировку деталей, комплектующих этикетками со штрих-кодами. Так, например, ввод процедуру двойного сканирования потребительской этикетки, наклеенной на упаковку нестандартной мебели, позволила нам забыть о проблеме переспорта, из-за ошибок комплектовщиков. Наш клиентский сервис включает в себя возможность удаленного расчета проекта в режиме онлайн, 3D-конструктор мебели, собственной разработки с расчетом цены в реальном времени, возможность для клиента узнать статус своего заказа через сайт, а также гарантия на всю продукцию 2 года. Кухонные салоны Вардек – это легкий старт и быстрая окупаемость под известным брендом. Сегодня мебельная компания WarDEC это современное автоматизированное производство со своей сетью кухонных салонов по всей России. За счет постоянных инвестиций в основные производственные фонды, улучшения качества продукции, компания имеет уверенный рост и обеспечивает рабочими местами.